Внимание не дрема Человеку важно знать От того дорога и длина Человеку важно знать свой дом Весь свой дом, а не один свой угол. Этот дом замусорено кругом чертаки в нем крыты белым льдом Людей, чтоб от них хорошего набраться Чтоб среди всех идей, идею братства Ненароком он не проглядел А еще полезно знать, что он Не песчинка на бархане века Человек, не меньший человек Иногда в дороге нам темно, иногда она не проходит. Овечья душа